И всем привет, с вами как всегда пиксель, и... Стоп, чё тут еще один пиксель А, точно, я же сделал новую игру, поэтому... Да, старый проект умер, конечно, но этот проект будет жить вечно, я думаю. Пока опять какая-нибудь вирусная фигня не сделается. Ну, короче, объясняю, как все было. Я просто играю в тележки с другом, ну, такой вот режим есть. Я такой думаю, а почему не создать свой? я это сделал вот поэтому мы можем с вами посмотреть уже в тап. тут уже было 5 человек и есть счетчик минут я уже здесь камень наиграл здесь у нас стоят вот такие копчики пока я... зачем не знаю и все это время можно было толкать ну ладно пускай затолкну сюда да? не мешает ну сейчас мы поговорим сами с собой, и давайте начнем наш диалогер. Сейчас. Э, ку. Веса так делают. Пруэт, пруэт. Как тут играть? Беру тележку и еду Какой будет конец? Не знаю. Я поехал. Я удачи. Как мне найти Кнопки <coughs> Давайте зайдем в кнопку Донейт И мы тут видим вот такой переливающийся текст Ну, и здесь мы можем не 3, 5 и 10 робоксов зайдонатить по в новых обновлениях я сделаю больше вариаций Но пока что только так Потом вот просто все три тележки лежат И у нас есть на данный момент три станции Мы на станции 100 находимся ну, технические работы будет и нам уже говорят идти прямо, поэтому давайте сядем наконец-то в тележку и уже поедем. Да. Именно этого мы и будем добиваться, чтобы доехать до конца. Ну, давайте я сразу же себе скорости наклик. Ну чтобы нам так сказать посмотреть вверх сейчас его не увидим, но здесь вот такая эльфевая башня из подъемов, поэтому думаю, вам это не будет интересно, поэтому я этот момент скипну, поэтому и я уже э, прошел пол башни немножко прибавил скорости а так особо ничего наконец-то я уже доехал до поворота и я сейчас остановлю телевочку для тревюшечки не будет превьюшечки так значит я тогда вернусь и сделаю превьюшечку а и заодно покажу вам сейчас декорчик здесь вот такие сундучки По сундучки кейсики здесь шахтер работает здесь жидкость пролилась но вот то что он добыт но ну, а пока что я сделаю вот здесь вот превью. Юшечку. Просто мне боюсь, что я упаду. Вот, и вот здесь где-то будет превьюшечка. Все, я, короче, сделал крюншот, сейчас пойду обратно. Ну, короче, я вот такой мини-монтаж, по по походочке сделал, поэтому... И мы уже на станции второй, именно Паблова. Поэтому давайте с этой станции, наконец-то уже быстрее уйдем. Нам на, наша задача дойти до станции. Все, подожди, я сказал три станции, а сейчас существует только две. Да, ведь я уже скоро выпущу в Roblox, ну как я делал в Roblox Studio данный проект, и одновременно покажу обновление. Ну, там новая станция, я вам сразу же уже скажу название. Сейчас это метро Павлоц вот павлова а старт и да и она пока что все что у нас получилось это просто сделать саму станцию у нас получилось и надо вот отправить нас э... тут на начале игры мы не можем взять и перейти к тележке потому что эта функция ограничена но эм, если что мы можем в начале игры это пойти просто по путям а... прям ну следующую точку. Конечно, такой я не смогу ну, сделать так, чтобы этого нельзя было сделать, а вот то, чтобы я да, вот догадался как это сделать, поэтому, поэтому давайте я, собственно, есть вот проблема то, что когда открывают эти ворота, то они закрываются, поэтому мы сделаем, чтобы они быстрее закрывались, поэтому. Не пропустите это обновление, просто сейчас зайдите, посмотрите, что у меня получилось. А позже там через недельку заходите там и узнаете о новом обновлении. Идете на мой канал, устанавливайте тоже на моем обновлении. Кстати, мы уже едем по новой эльфовой башне, мы уже половину прошли, пока я все это говорил. Но поэтому я ее пропущу сейчас и поставлю вас на паузу. А для меня пройдет несколько минут ну вот мы уже на верхушке и что нам не хватает это верхушки поэтому мы сейчас уже поедем быстренько так мы едем медленно поэтому давайте ускоримся на миллиард километров в час сейчас мы так врежемся в эту табличку бамс и нам уже говорят табличка идти сюда вот. сюда и мы попадаем в ну, надписи если ну я конечно еще немножко и если вы можете нажать, ну, нажать на эту кнопку и умереть. Кстати, раньше я хотел сделать конец в другом месте, и кстати, пасхалочка. Если вы вот так вот камеру вот так отведете, то увидите ту самую пещеру, в которую вы ушли. И поэтому здесь вот такой белый экран, и я не подумал ничего, эти как делать просто невидимую стенку, чтобы обратно смотреть. А вот здесь я сделал вот такую вот надпись и чтобы был и вот все работает я умираю, всё. собственно на этом все играем. Мы недавно добавили Admin пофиксили баги и так далее. Чего? Я нашел сам себе баг. Ну вот надо и предупустить Спаун немножко и вот пофиксить вот этих обезьянок. И также я им еще хочу делать диалог, пока что это не реализовано. Ну, поэтому давайте я сделаю, так сказать, порчальный место. Сейчас я до него доеду быстро. И вот здесь спрыгиваю и встречу вот сюда жду. А может мне лучше такую превьюшечку сделать? Не, фигня, лучше та была. Поэтому все, с вами был как всегда пирсет. Конечно, ролик получился опять короткий, ролики уходят редко, но мне еще их монтировать надо печева и так далее. Поэтому все пока. я сказал пока.